Спасибо большое Дмитрию Волкову, классный у нас этот компаньон, так сказать, вместе работали, за быструю сделку в Сочи. И Что мы продали? И продали мы три капитана. Продали квартиру в жилом комплексе три капитана, сделка была полностью дистанционная через систему безопасных расчетов. Продавец у нас находился в Владивостоке да. и продали мы, мы квартиру в жилом комплексе в капитан. Через Спасибо. СБР, через безопасные расчеты. Для тех, кто не знает, живой комплекс Три Капитана находится в центральном районе Сочи, в микрорайоне Донская. На улице Ганатная. Это три дома монолитных, имеются разные площади. Даже сейчас есть там интересные предложения. Это ну, можно сказать закрытая территория. На территории детская площадка, двухрневый паркинг, зона отдыха. В общем, вся инфраструктура в непосредственной близости Садим, две школы, магазины, рынки. В общем, все рядом. если вдруг вас заинтересует недвижимость в Сочи, в частности, квартира, где мы продали в живом комплексе «Три капитана», обращайтесь по телефону, который появится на ваших экранах. Ну, а у нас на сегодня все, что мы пожелаем нашим. Удачные покупки. Удачные покупки недвижимости в Сочи.